дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 14 февраля Русская Православная Церковь отмечает память святого мученика Трифона. Сегодня я познакомлю вас с житием этого удивительного святого. Многие христианские подвижники постились и молитвенно трудились долгие годы, обретая дары Божии лишь в глубокой старости. Но были такие святые, которым дары были даны в отрочестве, действительно как подарок, а не воздаяние за великие труды. Ведь детская душа изначально легкая, чистая, а человек чем дольше живет, тем сильнее ее пачкает. Таким святым с детства, угодившим Богу, был отрок Трифон, который родился в семье благочестивых селения Камсада, близ фригийского города Апомеи. Сейчас это территория Турции. С юных лет почила на нем благодать Божия, и Господь дал ему силу чудотворений. Уже мальчиком он исцелял болящих людей, изгонял бесов. Такая благодать была дана юноше за то, что он благочестиво вел жизнь, избегал детских игр, проводил время в молитве и даже когда пас гусей, старался читать Иисусову молитву и во всем слушался родителей. Люди дивились такому небывалому явлению и славили Бога. Несомненно, на юном Трифоне творец хотел показать, что из уст младенцев он творит хвалу, не только словами, но и делами. Трифон старался помогать своим односельчатам во всем, чем мог. Где-то советом, где-то помощью. И вот однажды на поля родного селения Трифона нагрянули полчища гусениц и жуков, неистово поедавших все, что попадалось на пути. Траву, овощи, фрукты, древесную кору. Безжизненная мертвая земля оставалась там, где прошли они. Трифон обратился с молитвой к Господу, чтобы он послал ангела для истребления напасти, а сам повелел губителям удалиться в недоступные места и никогда больше сюда не возвращаться. По его молитвам прожорливое воинство исчезло, точно его ветром сдуло, а поля и сады вновь покрылись зеленью. После этого чудесного события люди уже стали относиться к юному Отруку как к святому. И почитали его, слушали его советов. Но юный Трифон не гордился, потому что знал, что все это делается помощью Божией. И старался еще ревностно служить Богу и людям. В 238 году к власти в Риме пришел император Гордиан который исповедовал древнеримскую языческую веру, но и к христианам относился снисходительно. У императора была красивая и умная дочь. Немногие мужчины могли сравниться с юной красавицей богатством познаний. Немногие умели так красиво говорить и сочинять стихи. «Счастлив будет тот», — говорили о ней, — «кому она достанется в жены». Видные римские сановники мечтали обручить своих сыновей с девушкой. Отцов, конечно, влекла не ее красота, а возможность породниться с императором. Однако девушка, несмотря на красоту, природную приветливость и доброту, была больна. Вселившийся в дочь гордиана бес бросал девушку на землю, на пол, ночью и посреди бела дня, во дворце, где ее страдания могли видеть только ее слуги, и на улице, когда она, окруженная рабами, шествовала по городу. Римляне, наблюдая, как красавица корчится на земле, сострадали жертве бесовского произвола, но помочь ничем не могли. Гордиан созвал лучших врачей, выписывал их из других стран, но все было безуспешно. Избавление пришло неожиданно, когда девушка билась в очередном припадке, мучившей ее без по повелению божию сказал, что его изгнать может отрок Трифон. Кто такой Трифон? Откуда? По всем провинциям империи разлетелись гонцы в поисках загадочного Трифона. Во дворец ежедневно приводили и привозили десятки отроков с таким именем, но нужного среди них не было. Однажды императорские гонцы скакали через Камсаду. «Эй, люди!» — крикнул на рынке старшие отряды. — Нет ли в вашем селении юноша Трифона? — Есть, — с гордостью отвечали ему сельчане. — Да такой славный, что поискать. Любую болезнь излечит. — Его-то мы и ищем, с ног сбились, — воскликнул Центурион, ударив по потной шее коня ладонью. — Где он? — На околице пасет гусей. — В самом деле, за деревней на пригорке, с хворостиной в руках — Сидел юноша, а вокруг него щипали траву гуси, дружно зашипевшие на подошедшего центуриона. Трифон отказался от повозки, которую предложил ему центурион, и отправился в Рим пешком. Простой деревенский юноша, он не привык к почестям и роскоши. Трифон был еще далеко от Рима, когда бес почуял его приближение и, принявшись еще сильнее мучить бедную девушку, закричал мне, горе! Близок Трифон, мой погубитель! Скоро, через три дня он будет здесь. Девушку сотрясла последняя судорога, и она заснула спокойным сном, а проснулась совсем здоровой. На третий день Трифон пришел в Рим. У городских ворот его поджидали императорские вельможи, которые привели его во дворец, где он милостиво был принят гордианом. Какой же отец не будет счастлив, что его любимая дочь выздоровела? Императору и верилось, и не верилось, что исцеление пришло именно от этого Трифона. Перед ним стоял обычный юноша, без образования, без громкого имени. Он не лечил его дочь, не прописывал лекарств, не проводил процедур, чем занимаются врачи. Вместе с радостью в душу Гордиана закрались сомнения. «Если он изгнал беса», — подумал император, — то пусть покажет его нам. Тогда я поверю, что он исцелил дочь. Трифон долго не соглашался выполнить просьбу Гордиана, а уступил, лишь понимая, что это послушать во славу Божию. Язычники, споря с христианами, заявляли, что никаких бесов нет. Шесть дней в отведенной ему комнате Трифон постился и молился, после чего Господь дал ему полную власть над духами тьмы. На седьмой день, на восходе солнца, царь с дочерью и приближенными пришел к святому угоднику. Трифон, помолившись, возрел духовными очами на невидимого для всех духа злобы и приказал. «Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебя, нечистый дух, явись!» Вскрик ужаса пронесся по комнате, когда из прозрачного, свежего, предутреннего воздуха Выпал, приземлившись на толстой лапы, огромный черный пес. Глаза его горели огнем. Шерсть топорщилась игольчатой щетиной. Чудовищная, больше лошадиная голова получилась по полу. Такого страшилища никто не видел из присутствующих ранее. «Кто повелел тебе войти в невинную девушку и мучить ее?» — спросил Трифон. «Я послан своим отцом сатаной». Глухим, словно из подземелья, звучащим голосом отвечал бес, начальником всякого зла. От него я получил приказ истязать эту юницу. «Как велика ваша власть посягать на создание Божие?» Бес не хотел отвечать, но воля святого была сильнее его. «Мы не имеем власти над теми, кто верует во единого Бога и его Сына Иисуса Христа. А кто не верует в Бога и Сына Божия кто живет ради своих грехов и похотей, такие люди самые желанные для нас в местилище. Это наши пленники, наши рабы, будь то простой виноградарь или сам император. Они делают дела, угодные нам, поклоняются идолам, хулят Бога, прелюбодействуют, колдуют, убивают, завидуют, гордятся. В здешней жизни они получают наслаждение от своих грехов, но на том свете их ждут вечные муки». Император и его окружающие смутились. Оказывается, то, что было их повседневной жизнью, вело к вечной муке. Многие из сановников Гардиана уверовали во Христа, а верующие были среди, не... были среди придворных и такие, получили еще большее утверждение в своей вере и прославили Христа. По случаю исцеления дочери императора был устроен торжественный пир. Император намеревался с честью проводить Трифона в Камсаду. Юный отрок поблагодарил правителя, но как пришел в Рим в простой одежде, до да с дорожной котомкой за плечами, так и покинул город. Он согласился взять денег у императора, но лишь для того, чтобы по дороге раздать их нищим. А так как император наполнил ему золотом всю котомку под завязку, то немало нищих и бедных людей получила утешение. После этого события Трифон стал известен всей Малой Азии. Далее предание сообщает, что он оставил свой труд пастушеский и пошел проповедовать слово Божие по Малой Азии. Он ходил из города в город, из селения в селение, где исцелял больных и рассказывал ему об Иисусе Христе и убеждал принять крещение. И благодаря ему очень многие жители Малой Азии стали христианами. На какое-то время, конечно, Трифон возвращался домой. Императору Гардиану наследовал его внук, через месяц убитый злобным Филиппом Аравитянином, которого, в свою очередь, вскоре зарезали собственные войны. На императорский престол зашел Декий, ознаменовавшие свое правление гонением на христиан. Он отдал приказ правителям провинции преследовать и убивать христиан, не взирая ни на возраст, ни на пол, ни на должность. Женщина это, мужчина или ребенок, знатный или бедный, ни для кого не делалось поблажки. Щадили единственно тех, кто отрекался от Христа и приносил жертвы языческим богам. Епарху провинции, где располагалось селение Кампсада, Аквелину, донесли, что святой Трифон безбоязненно исповедует христианскую веру, как будто слово императора ему не указ. Хуже того, он обходит окрестные города и селения, врачует больных, призывая непоколебимо стоять за веру Христову. Были посланы воины схватить святого. Узнав, что его ищут, Трифон не побежал прятаться у знакомых, не кинулся скрываться в горы, чтобы в укромной пещере пересидеть гонения, а сам вышел к воинам и, осенив себя крестным знаменем, протянул руки для оков. Аквилин расположился в Никийской цитадели. Как гнездо орла-стервятника, вылетающего на добычу, выселилась крепость над округой. Трифона подвели к Аквелину, выседавшему на помосте в окружении стражи начальников и прочей челяди. «Кто ты такой?» спросил святого римлянина. «Назови свое имя, где твое отечество и кто твоя фортуна». Фортуны римляне называли гения или духа, который по их верованиям сопровождает человека в жизни. «Зовут меня Трифон. Родом я из села Камсады. А что такое фортуны, не знаю, ибо жизнь моя управляется не фортуной, а божьим промыслом. Она не зависит от случая или от расположения звезд, как думаете вы, ответил юный отрок. В жизни я руковожусь свободной волей и служу одному Христу. Он моя вера, моя похвала и моя слава. Ты, очевидно, не слышала об императорском указе, что всякий, называющий себя христианином, должен умереть злой смертью. Образумься, оставь ложную веру, чтобы не быть брошенным в огонь. «Об императорском повелении я слышал», — с достоинством отвечал юноша. «И желаю быть брошенным в огонь, чтобы через муки соединиться с Господом моим Иисусом Христом». Епарк посмотрел на Трифона, и ему стало жаль цветущего юношу. Иногда и сердцам мучителей доступны человеческие чувства. «Трифон, принеси жертву богам», — сочувствием стал просить он юношу. «Ты так молод, красив, так разумно говоришь». «Я не хочу твоей смерти. Поверь мне». «Лишь тогда я обрету высший разум, когда сохраню свое сокровище, веру в Иисуса Христа», — последовал ответ. «Что же?» — сурово нахмурился Аквилин. «Тело твое я сожгу огнем, а душу покорю лютым муком. Повесьте его на дерево и бичуйте, пока не образумится». Святой угодник, не дожидаясь мучителей, сам добровольно сбросил себе одежду и уже через мгновение висел на дереве, привязанной за руки. А палачи листали его справа и слева плетьми. Жестоко было истязание, но юноша не проронил ни стона. Дав знак воинам остановиться, Акавелин сказал Трифону. думайся, юноша, никто из противившихся воли императора не избежит смерти». «А я говорю тебе», — отвечал Трифон хотя по бокам его и спине струилась кровь. Никто не избежит огня вечного и не получит жизнь вечную, если отвергнется от Иисуса Христа. «Нет другого царя небесного, кроме Юпитера. Он отец богов и людей!» — гневно вскричал Аквилин. «Кто не поклоняется, ему не достоин жить. Поклонись же, и ты снова вкусишь радость жизни». Вернее назвать Юпитера отцом всякого нечестия и безбожия, — возразил, возразил епархуй Трифон. Сначала он занимался чародейством и волшебством, а когда умер, люди возбегли ему золотых и серебряных идолов, чтобы и самим было удобно подражать его злым делам. Как можно поклоняться бездушным идолам и не желать знать о Боге Живом, который создал небо и землю, сотворил человека, чтобы тот чтил его одного? — Ты закончил, — перебил мученик Аквелин придумавший ему новую муку. Я отправляюсь на охоту. Не желаешь прогуляться со мной? Трифон молчал, не ожидая от мучителя ничего доброго. Епарх дал знак слугам, и те быстро привязали юношу сбоку его коня. Аквилин тронул скокуна, поневоле вместе с ним тронулся и Трифон. Забавляясь, Аквелин то ехал шагом, то вдруг пускал жеребца вскачь. Что было делать бедному страдальцу Трифону? Он то бежал рядом с жеребцом, то мчался с такой скоростью, что, казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Была зима, мёрзлая земля ранила ноги. Ступни Трифона покраснели от крови, и каждый шаг мученика отпечатывался кровавым пятном на земле. А разгоряченный скачкой конь случалось, наступал своими твердыми, словно каменными копытами, на и ноги Трифона. Аквилин изредка поглядывал на юношу, ожидая, что он не вытерпит измолится о пощаде. Но святой с громкой молитвой как Господу его причистой матери мужественно вынес это испытание. «Ну что, упрямец?» спрашивал Аквилин. «Не надумал ну, принести жертвы родным богам? Или будешь по-прежнему безумствовать?» «Кто из нас безумен?» отвечал Трифон. «Ты, сидящий во тьме, или я, ведущий о цвете?» Епарх, в душе девясь стойкости юноши, Которые могли бы позавидовать бывалые воины, Сказал с досадой, «Да каких же пор будешь ты нечувствителен к мукам? Когда же ты почувствуешь боль мучений? А когда ты познаешь силу Христову, Пребывающую во мне? Когда ты перестанешь искушать святого духа?» Вознегодовав на смелые ответы святого, Епарх повелел снова повесить его за руки на дерево, бить железными прутьями и жечь свечами. Началась пытка, но недолго длилась она. Голову Трифона вдруг осиял чудный свет, как будто на его голову надели венок. Но не тот венок, какие носили римляне из цветов или лавровых ветвей, а сотканных из света. Пораженные этим, мучители попадали на землю от страха. Озадаченный а Аквилин снова обратился к Трифону с притворной лаской. Юноша, поклонись изображению императора. Принеси Юпитеру жертву, и я освобожу тебя. Подумай сам, отвечал рассудительно Трифон, как я могу принести жертву бездушному стукану, если я презрел указ живого императора. Задумайся сам, что такое ваши боги. Это жившие некогда люди расслабившиеся дурными и злыми деяниями. Им возвели истуканы. В ослеплении их именами назвали Божие Создание: Небо Юпитером, Солнце Аполлоном, Землю Церерой, море Посейдоном. Даже дурным обычаем присвоили имена богов. Гнев и убийство назвали Марсом, похоть и страсть Венерой. Всю вселенную вы заполнили идолами. Вы, тварь, поставили выше Творца, Сами падаете в пропасть и других тащите за собой в погибель. Но никогда вам не свести с истинного пути верующих в живого и истинного Бога. Видя непреклонную веру мученика и опасаясь, что она может подействовать на слуг, Аквилин вынес приговор. Трифон Апамейский, не возжелавший принести жертву богам, будет казнем через отсечение головы. Под стражей Трифона повели за город Никию, где за городскими стенами казнили преступников. Палач поставил Трифона на колени. Господи Боже, молился Трифон, благодарю, что ты сподобил меня совершить сей подвиг. И ныне молю тебя, не дай руке убийцы коснуться меня, введи меня в селение небесное неврежденно. Прими душу мою, ибо ты един податель всех милостей и благ. Палач взмахнул мечом. Смеркнула на солнце смертоносная сталь. И в этот миг Господь принял непорочную душу Трифона в свои объятия, и она вознеслась на небо. А бездыханное тело упало к ногам палача. Произошло это событие в 250 году. Граждане Никеи, обвив тело Трифона чистой плащаницей и умастив благовониями, Собирались похоронить его на городском кладбище, но Трифон, явившись одному из горожан во сне, попросил, чтобы его останки погребли в родном селении Кампсада. Так святой Трифон от юности, избранной Богом, привел множество людей ко Христу и после великих мучений был увенчан нетленным венцом от единого в Троице Бога, которому слава вовеки. После того, как Трифона похоронили, он стал являться людям и творить чудеса. К ним стали ходить на могилу и почитать его как святого. Позднее мощи мученика были перенесены в Рим, потом в Константинополь, а постепенно части мощей святого угодника были распространены по всему христианскому миру. Почитание мученика Трифона пришло на Русию вместе с принятием христианства. И многими посмертными чудесами прославился этот дивный святой и на нашей русской земле. Самое известное чудо произошло во времена Ивана Грозного. У Ивана Грозного был сокольничий, которого звали Трифон Патрикеев. Сокольничий – это человек, который руководит соколиной охотой, любимым развлечением русских царей. И вот однажды, дело было в окрестностях Москвы, по облушности Сокольничего на охоте улетел любимый кречец царя Иоанна Грозного. Царь приказал Трифону Патрикееву, чтобы он во что бы то ни стало отыскал птицу, иначе смерть. И на поиски было дано три дня. Весь день искал Сокольничий пропажу, измаялся, под вечер присел под дерево отдохнуть, стал молиться и в скорости заснул. И вот во сне явился ему прекрасный юноша на белом коне с царской птицей на руке. — Не тужи, боярин, — сказал он, — вот твоя пропажа. Возьми ее и поезжай с Богом к царю. Патрикеев пробудился и на ветвях дерева увидел кречета. Радостно поспешил боярин грозному государю с находкой. Там, где святой угодник явился Трифону Патрикееву, позднее он соорудил часовню. Потом на месте часовни при помощи царя Ивана Грозного, которого эта история тоже потрясла, был возведен храм в честь мученика святого, святого Трифона, где почивала частица мощей святого. Этот храм сохранился до наших дней. Это одна из самых старинных московских построек. Находится в недалеко от Марьиной рощи. И после этого события святого угодника стали еще более широко почитать на Руси. Его именем стали называть «Детей». Ему стали молиться, чтобы он защитил урожай от насекомых. К нему прибегали невинно осужденные, проща, защиты от неправедного царского гнева, от клеветы, от обиды и произвола чиновников. И те, кто по вере, с верой прибегал к святому угоднику, всегда получал помощь, потому что святой угодник Божий всю жизнь помогавший людям и, когда нужно, принявший мученическую смерть, обрел у Господа особую благодать молиться за нас. И своим же тем показывает нам, вот как мы должны жить по-христиански, руководиться в жизни заповедями Божьими и не отрекаться от Христа, когда вот нужно сделать выбор за Христа ты или против. И тем, кто с верой молился святому мученику, получал просимое, потому что этот угодник Божий, своей христианской жизнью и тем, что он в ответственный момент не предал Христа, обрел особую благодать у Бога молиться за людей. Чем является для нас примером? И хотелось бы, братья и сестры, обратить еще ваше внимание на иконографию образа святого. Мы можем видеть, что святой отрок изображен на коне с соколом на плече. Так его стали изображать вот как раз сразу после того события, которое произошло с царским сокольничем Трифоном Патрикеевым. Иногда святого изображают просто. Вы можете на иконах видеть юношу, а на плече сокол. А сейчас на вашем экране старинная икона мученика Трифона. Находится она в Преображенском храме поселка Белоомот Луховицкого района. Вы можете посетить этот храм. В нем служит настоятель Владимир Келин, который может вам провести экскурсию по храму и много рассказать как об этой иконе, так и о храме в целом. Храм старинный, и там находятся богатые старинные фрески, которые сохранились до наших дней трудами отца Владимира Келина. Так что приезжайте в наш Преображенский храм, поселок Белау, Белоулов, Луховицкий район. Там очень красиво и интересно. А я вас поздравляю с днем памяти мученика Трифона. Храни вас всех Господь его святыми молитвами.